Так. Значит, смотрите, диски, которые в данном случае есть в этом списке, да, это все диски с когда-то уже пройденными семинарами. Мы да. а. ну, пойдем с вами не по списку, как бы, да, а по, по темам. У нас есть основной курс, о котором я вам говорила да, в моей школе, это курс освобождения сознания. То есть он идет как раз по тонким телам. Эфирное тело – первый курс, астральное тело – второй курс, ментальное тело – третий курс и так далее. И вот все, что связано у нас и написано, семинар для второго курса, да, семинар для пятого курса – это все по, по основной программе. Второй курс – это работа с астральным телом. Здесь представлены два семинара – работа со сновидениями и гигиены медицины. Гигиена эмоций вообще семена крайне полезна в прикладном смысле, потому что он даст вам там три техники, которые помогут вам быстро справляться с эмоциями негативными, которые вас заплескают раз, быстро приводить себя в порядок, если у вас что-то случилось два, и освобождаться от ненужных вам уже эмоциональных связей, которые вы уже отработали, которые вам ничего не дают, а наоборот только отсасывают от вас энергию. Техники простейшие, если вы их один, два, три раза сделаете, потом они у вас будут работать на. Автомат. Что касается сновидений, я рекомендую этот семинар тем, кто желал бы научиться как бы более профессионально работать в этом астральном пространстве, в этой части астрального пространства, и все, что с этим связано, получение интуитивных подсказок, формирование событий через астральный план, то есть это все в теме сновидений. По третьему курсу три семинара связанные с работой с менталом, работой с мышлением. Несмотря на то, что это несколько суховато звучит, эти семинары крайне интересные и крайне важные. Прежде всего, потому что они учат вас правильно распаковывать понятия, что за каждым словом стоит. И если вы, не скажем так, будете технологично к этому вопросу подходить, вы увидите, что иногда мы с, вами, с человеком говорим вроде бы как на одном языке, а да, за словами, которые собираются совершенно разные, Отсюда возникает недопонимание. Это с точки зрения коммуникации, с точки зрения программирования своего собственного сознания, поверьте, слова, которые мы произносим, они являются кусками программ, которые лежат в нас. Поэтому если сконцентрироваться внимание на словах, то можно четко совершенно осознать, какие программы в тебе лежат и откуда растут мани. А программы, работающие в нас, что называется, по умолчанию, это основная причина всех наших неудач, потому что мы не осознаем, почему нас ведет, что называется в какую-то сторону, да, а мы не можем понять, почему мы поступаем каким-то а, странным способом, не так, как нам. Да? И тем не менее поступив так, да, разводим руками, говорю, я сам не знаю, почему я так сказала, сам не знаю, почему я так сделал. Вот причина как раз лежит в пространстве ментального тела. А, пятый курс — это тема эгрегоров. Там не дается а, практики, там, это, это чисто, чисто теория, но теория настолько плотная, теория настолько сжатая, что в этих двух дисках фактически вся теория эгрегоров, с Частично вы ее узнали уже на тарелке, частично узнаете дальше. Да? Но чтобы называется, сейчас себя обогатить, то тем, кому тема эгрегориального устройства мира интересна, то вот как раз в этих двух дисках, там на одном 4 лекции аудио, а на втором одно видео. Да? Как бы они продолжают, продолжают друг друга. Начало это аудио, конец это видео. А, так, что у нас тут еще есть? Сила женской природы. Семинар простейший на самом деле, даже не обязательно иметь хоть какую-то даже подготовку, в том числе медитативную, чтобы разобраться с этими практиками, это работать чисто с женскими энергиями и заодно а, такие маленькие женские секретики, которые обычно мужчинам не рассказывают. Я вам не мешаю, да Спасибо. Так, главный энергообмен, это семинар, который сделан по книге «Ключ к познанию себя». А, вот. Ну, поскольку книга, она, скажем так, она немножко публичная, да, то есть она, у нас была любая литература подвержена цензуре, на семинаре мы имеем возможность скажем так, от этой цензуры немного отойти. Поэтому договор, разговор у нас тоже более доверительный. В а связи с, с тем, что там была жен, женская группа в основном, да, у нас больший упор а мы на этом занятии делали на взаимоотношения взаимоотношения мужчин и женщин. Вот. И там тоже кое-какие секреты, которые связаны с этим вопросом. Если взаимоотношения полов интересует, да? и в принципе, как правильно понимать, чувствовать и считывать людей, чтобы не было никаких вопросов, вот это как раз в этом семинаре. Значит, и тот семинар, о котором я вам говорю, ну, сила рода понятна, да? сила рода это по книге, сила рода, да? и там тоже, что называется, в более, более развернутом виде, потому что, конечно, в семинаре мы можем сказать то, что я не имею права написать в книге, потому что есть все свои правила, свои законы, книгоиздательство, да, у меня там, там тоже стоит редактор, который мне постоянно пальцем грозит, чтобы я ничего там не нарушала. Законов у нас много, в том числе и закон защиты прав верующих, поэтому приходится некоторые вопросы всегда обходить. Сила стихий. Ну, я вам рассказала в прошлый раз об этом семинаре, особо он полезен для тех, кто сейчас поедет вместе со мной в потоке в, в Турцию. На магический тренинг. Поскольку мы там будем работать со стихиями, то те, кто едет в Каппадокии, этот э, э, семинар просто обязательно надо прослушать, просмотреть. Всем остальным он будет просто полезен, потому что э, техники там настолько глубокие, что они поднимают такие застарелые страхи буквально из прошлых жизней. Подтянут, да, будет тяжело, да, трудно, да, больно, но проработав их вот как раз по этой технологии, вы можете решить себя очень многих проблем в предыдущем и в настоящем, в том числе и предпосылки тех заболеваний, которые у вас есть сейчас. А убрав причину, мы автоматически убираем это следствие. То есть если, если вы отработаете, что вы не просто прослушиваете, а действительно отработаете техники этого диска, это очень здорово вам поможет, в том числе и в развитии магических способностей, потому что любые магические способности прежде всего строятся на управлении силой силы. Если они тебе подвластны, значит, магия у тебя есть. Если они тебе не подвластны, значит, это все проходно. А, и тренинг целей и ценностей, о котором я вам говорила вчера, это четырехдневный тренинг, который я провожу раз в год. Вот он обычно превращается к нашим, тренингам, когда я готова инструкторов, когда я готова преподавать, для них этот тренинг просто важен. Все остальные, работая на этом тренинге, очень здорово определяют свои цели и задачи. То есть правильное понимание этого тренинга правильная отработка всех техник, которые я там даю, она позволяет исключить из жизни цели, которые уже не нужны. Исключить ценности, которые не являются по сути вашей, и э, уравновесить собственные цели и собственные ценности. Освобождается огромное количество энергии, ты не тратишь силы пустую. Цели, естественно, достигаются значительно быстрее, потому что энергетический потенциал возрастает в разы. Ну и про себя становится очень много чего понятно. Вот. А, ну, Первый базовый курс, это что называется классика, это основа основ, базовое состояние я есть чакральное дыхание, плюс сейчас делаются еще дополнительные диски, которые вот у меня сейчас в Санкт-Петербурге прошли, лекции они были отсняты, да, я вот через 40 но обязательно сообщу, что будет. А, скажу вам так, каждый семинар неповторим, то есть я никогда не повторяюсь одну и ту же информацию, никогда не даю дважды, всегда что-то иное, всегда что-то новое, иногда даже и новые техники дают в семинаре под одним и тем же названием. Все почему? Люди сидят разные, у людей свои задачи, свои э, потребности. Да? Если я буду молотить по канону, то вы своего эффекта не добьетесь. Вот, а мне нужно, чтобы он у вас был этот эффект. Поэтому всегда, всегда все по-другому, всегда чуть-чуть все иначе. Вот. Тот пара, который я вам даю сейчас, например, у меня в Минске идет параллельная группа, я им даю совсем иное не так, как вам. Вот. Вот, они немножко послушали мои диски и даже обиделись на меня, потому что вам значительно больше, чем... всего. Ну, это дело такое.